Всем привет, меня зовут Макс Риск Это у нас игра Brawl Stars на телефоне Сегодня я вам покажу как же быстро Собрать эти вот коины В Brawl Pass И также квесты исцелением, Исцеление здоровья с бойцами Поку, Исцеление здоровья бойца Поку. В смысле? Это что, двойное? Смотрите, исцеление 3000, да? Здоровый бойца, исцеление 3000, нет, тут тридцать тысяч, да, тут уже тридцать тысяч, они одинаковые, у меня два одинаковых задания, это просто бах какой-то, пройти уровень с босс, на ну, это вообще было сложно, значит, смотрите-ка, две задания, вот так нужно, а я так думаю, как же так, так, так, так, давай сейчас выберем, подождите, подождите, откуда у меня появилась такая вот инструкция, Блин, где же она была? это она тут была. Я кого там увидел? Ну ладно, ладно. Заходим в магазин э, бесплатный, давайте заберем. Смотрите, тут акция. Ну она такая себе. Так, вот, вот. Давайте можно закупить мифического Бравлера кстати как там тебя зовут это я не в курсе так же у меня он есть но он не прокачаны а Мортис. ну не на максимум прокачаны две задания с одинаковым уровнем это, конечно шок о прям бой с боссом он очень долгий и там нам сказали исцелить игроком, мы будем их тоже лечить ну что ж давайте начнем прикольно это квест двойной квест но еще есть некоторые квесты. Каждый день заходим, получаем их. За каждый обнову. Немножко. Так, значит, у нас есть был новенький скилл. Неплохо подходит. Ой-ой-ой, чуть меня не убили. Ждем. Так, давайте. Он тоже 800 КП наносит. А, ну я же прокачанный. Я же 910 наношу. После, когда босс будет злиться, то он... Сколько там будет ХП наносить? Наверное, больше. Так, уворачиваемся. Хоп попал, блин. 1200. Так, чье это будет, значит, у нас? Угу. Нет, точно не ко мне. Ну, ладно. Так, слим за игроками. Так, бери, регенерируйся. Мне тут нужно выполнять. Так, что всем. Так, как-то нужно как-то через реку стрелять. Так, был не умирай. Да? Ну, не наглей только. Так, так, так. Смотри, был я буду тебя дразнить. Я тебя дразну. <с> дразнить буду. Он такой в шоке. Что? Ну, все, я с тобой сейчас не буду играть. Блин, ну, прекрасно. Меня челлендж выполнять, а он такой вот. Как думаете, Булу выиграет без нас? Ну, не знаю, не знаю, но он... Силач. Ага, понятно, отдыхает. е ты знаешь, что больше будет очень злым. Так, злиться, а после зления там у нас идет еще ярость. Он будет ярости ярости. сделать тебя. Будем вообще злым там вообще. Капец какой-то злой будет. Так, сейчас вырубим этого персонажа. Найбота, робота. Так то -так, так он тут будет бегать, и думаю, будет стрелять. Если что-то шумит, то извиняйте. О, кстати, вы поставили на этом видеоролике лайк. Чтоб прям не пропускать еще новые видеоролики. Ну чтобы был тут жив? Бул умер. но ну, все, звание им не дадим. Мы можем забрать, если получится у нас забрать. Так, смотрим. Блин! Блин, я не успел регенерацию включить. Как это понимать? Да, сейчас мне... Реакция... Когда я записываю видеоролики, очень маленькая. Маленькая. Ну что ж, Бул, ты виноват, мы тебе больше не будем доверять. Да ё-моё, какой-то неизучек. Так, понятно, я хочу, да? То есть мне нужно с боссом драться, а те с маленькими. А потом отступает. Не что за напарники, а? Ставьте лайк, если вам такие тоже самые попадаются напарники. Я их тоже не люблю так сильно, да, пока что он злой, а не в ярости. Так что можно его тут поубивать поблизости, а потом уже уходить вот я бы взял бумаг, сам бы, а бы какую-то пользу бы дали. А, снова умер и напишите как вам звук микрофона нормальный ли ненормальный ну да лучше не писать но кто-то интересуется то давайте-ка боссы боссы в ярости 50% ну что ж я должен буду убивать их ах уж такие Смотри, смотри, Бул, я заберу тебя. Ты не заслуживаешь. А я, да, тоже не заслуживаю. Не, ну, кто они прикрывают меня? Вот именно. Вот кто они прикрывают? Так, сейчас меня могут убить. Ай-яй-яй. Вовремя, вовремя. Защитились. Не, ну, прекрасно. Ходят такие стаями. Прячутся от своего... ...напарника, да? И боятся. Ну, Бул, сам виноват. Не спас меня, получая тоже Одной бота Точнее, на роботом Это большой боссом Ну, что, конец? А, что, я выиграл? Ух ты, немножко осталось Я, конечно, бы не хотел, чтобы он это, это был вместе со мной играл Так что, я думаю, нужно проиграть А если мы проиграем, то все Так, думаю Кто спасет Так, давай дальше ты Коль Кольт, так дальше был. Угу. Угу, тебя убили, да? Ну что ж был, сами виноват. Надо было что-то придумать заранее. А это уже поздно придумывать. Ну, давайте тогда Макс возьму. А, наш челлендж точно излечить. У нас двойной челлендж. Смотрите, это и правда. Двойной челлендж выполнен. Так, подождите, еще не выполнен. Так получается, если еще одну игру сыграть босса, и все, мы закончим. Так что если Супер узнает про этот баг, лучше им и не знать. Ну тогда они будут вам польза двойне за один квест. Это реально круто. За один квест можно получить две награды. Они а за один квест одну награду. Это же как-то маловато. Лучше две, чем одну. Везение? Просто везение. Получаем босс. Давай-ка посмотрим, реально нам дадут или же нереально. Да, нужно еще посмотреть. Некоторые, конечно, люди пересматривают. Некоторые люди уходят и не узнают, можно ли получить это реально или же нет. А мы потом с вами узнаем. Как думаете, это возможно? Так, и что ты делаешь? Почему? не как там пайпер а, я, я, я. хотя чтобы я умер как вы могли босса он еще не злится он вообще слабо какой-то нужно его вырубать Получай, рубать его нужно так, тут ждем босс я тут давай-ка рубать нужно его. не бояться ну, я не знаю ну на лечись. Он такой сок что Ага, получила ли Тебя нельзя давать, ты же умер. Кто умирает, то уже все Ух ты, уже по тысячу Неплохо. 900 было. Ну, уже неплохо. По тысячу урона. А. Сильлач, да. Так я тебя не хочу, потому что мне мало энергии нужно. Босса именно, да? А, двойного, да. С найботами и с боссом. Это будет эффективно для.. Меня. Для он так регенерация. Так, можем тебя отвлекаться на тебя. Так, уж и сильно. Ну что ж, давайте тогда вот так сделаем. Так, так, так, так, так. Кто же возьмет? Ну что ж, давайте троллить. Так, о, блин. Блин, под тролли. Как любят игроки так делать, я тоже хочу так сделать. Будет вообще офигенно. ай яй яй, -яй. прикрывай меня. Ой, то почему не прикрыли? Ладно, ладно, ладно. А, тут еще. Угу. Тут еще. Так, тихо-тихо-тихо. Ай-яй-яй. Ты еще уроном. На. На. Ты еще сто почти, да? А, ну да, нам ждали силы. Я думаю, почему так сильно? Оп, регенерация. Помоги мне, я ж тебя спас жизнь. Я понял, ты не хотел с нами играть. Но лучше передумать. Так, давайте. Хопано. Хопано. Так, стой. Эль-прима, блин. Вот хитрец. Ну, все, я тебя не буду спасать. Посмотрим, как ты же справишься с заданием. Наказание такое, давай посмотрим. Проверен твои навыки. Так, можно пострелять. Так, все. я ухожу, я ухожу. все. мало хп. Половину хп меня уничтожили. А когда будет, будет, будет босс ярости, то мы вообще будет шок. Что, лаги? Нет, блин. Так, я тебе не хотел бы помогать. И себе тоже. Лучше охранять регенерацию. А наш челлендж такой, регенерация снажи друзья ну ладно тебе повезло только повезло взял без спроса значит да я почти подходил думаю справлюсь. а он такой не нету не справишься ага и пм -ком. как там пм -ком? как бы у меня убили кстати за стеной эй что за бах такой босс вы наглецы какие-то босс читер босс читер вот так вот он 4 вообще я уже его не люблю это боссом так давай там. я их буду отвлекать целыми толпами так, так, а я тут а я тут на на на на на, -на. юм они мощные ай-яй-яй регенерация кому там Что никому давай нам. заранее как-то. Хопа, не ко мне ну давай попробуем на что ты способен так, так так бабах. Не, ну хорошо хорошо умеешь отпрыгивать. у меня челлендж выполнять если мы бы не выполняли челлендж я бы взял макса это было бы получше ай-яй-яй блин я так быстро умираю то просто в шок то да, блин куда ты полез Налево полез было бы окей. А то на право полез было бы вообще бессмысленно. О, смотрите. Так, сейчас мы узнаем. Так, так, так. Реально ли? Э, вроде бы да, реально. Ну что ж, всем огромный просмотр. Если вы хотите себе эм, геймы, у нас будет такой конкурс на геймы, то пишите в чатике, в комментариях. Всем удачи. Всем пока.